Хочешь шестизначные чеки? Желаешь, чтобы тебе сто и аплодировали успешные сетевики? Мечтаешь отдыхать на лучших курортах мира? Тогда создай свою команду лидеров. В них твоя сила. Внимание от создателей самого быстро растущего интернет-проекта Фаберлик Онлайн». Интенсивный курс для твоего активного роста. Участвуй в марафоне, который перевернет твое понимание бизнеса и взорвет статистику регистрации. 75 самых крутых директоров покажут тебе, как это делается. Лучшие фишки, колоссальный опыт, только практика. Тебя ждет 42 дня драйва и бесценные знания драгоценного состава проекта. Три раза в неделю настоящие профессионалы будут делиться с тобой своими секретами. Условия для участия 50 личных баллов и две собственные регистрации. Просто бери и делай. Чтобы дойти до цели, надо идти.